Ну, базовое определение. Опять-таки, очень много проектов или там, специалистов в этих проектах, которые просто ну, неправильно понимают это определение. Поэтому есть э, там, ГОСТовские определения, что такое надежность. Ну и самое основное, с точки зрения данных, что числовое выражение надежности – это количество отказов в единицу времени. Обычно во всех справочниках это единица времени такая год – то есть, сколько отказов этого компонента или оборудования в год является именно показатель надежности. Соответственно, обратная величина – это наработка на отказ. Эти данные нам нужны для того, чтобы спланировать наш ремонт с учетом возможного отказа во времени. Очень много методов анализа, в которых используется понятие надежности. Но я думаю, опять-таки, вы уже люди подкованные. Я не буду вам рассказывать там, расшифровку этих терминов. Основные два метода – это RCM. И RBI. То есть R7 это в основном для динамического оборудования, BI для статического, то, что находится под давлении. Во всех этих методиках наработка на отказ либо надежность является сырьем для планирования, основным критерием принятия решений. Ну, еще раз, да, объект анализа это система, ее функции и состояние системы. В России это описано. Такое вот, как бы, спорное определение или спорный пункт. Оборудование, как материальный объект, как железка, является вторичным в данном анализе. То есть первичная функция. То есть с какой скоростью объемной идет там, перекачка жидкости, с какой там скоростью идет на, на нагрев охлаждения. То есть это вот, первичность с точки зрения анализа надежности. Опять-таки анализ надежности – это такая универсальная методика. Сейчас развивается такая инженерная психология – область знаний, который включает в себя еще и человек как элемента системы управления технической системой. Поэтому это универсальная методика, человек-машина, медицина и технические вопросы, конечно.